Всем привет, меня зовут Артур Роуз и в этом коротком видео я покажу как же накручивать лайки. Итак, я специально создал отдельный аккаунт, вот он называется New NewTour. Как вы видите тут всего 6 публикаций, 148 подписчиков и я подписан на одного человека. Берем любую фотографию. Ну, допустим, давайте возьмем вот эту, потому что на последнюю уже были накручены лайки. Вот. Берем предпоследнюю фотографию, на ней один лайк. Итак, нам нужно накрутить лайки. Цели могут быть разные. Может быть, это коммерческий аккаунт, и это только начало, там, и вам нужно создать какую-то репутацию бренду да, или еще что-либо. Вот. Но показываю пример. В общем, смотрите, Откр... значит, одна фотография у нас. Мы заходим в сервис, называется соцгейн.ком, через него можно раскручивать почти любые соцсети, но сейчас мы говорим о Инстаграме. Итак, мы заходим через Инстаграм, зашли сюда, тут значит баловая система. Вот, вы зарабатываете баллы, э, заработать можно благодаря вот этой кнопочке, нажать ее слева, можете заработать благодаря тому, что будете ставить лайки, подписываться на людей или их комментировать, ну, допустим, выбирайте лайкать, да. После этого открывается вот это меню, нажимаем на эту кнопку, открывается фотография, мы ее лайкаем, закрываем и вот тут появляется то что мы заработали 3 балла. И таким образом зарабатываются баллы. В следующем видео я запишу для вас специально, как зарабатывать эти баллы, не сидя вообще за компьютером и не тратя свое время вообще ни капли. Как это все автоматизировать, как сделать так, чтобы эти баллы автоматом накапливались сами. Окей. А теперь, как же нам потратить эти баллы? Так, нам нужно накрутить лайки. Мы заходим накрутить, выбираем лайки, выбираем ту фотографию, которая нам нужна. Uh, ну, минимум 10 лайков можно крутить. Ну, давайте мы накрутим, к примеру, скажем, там, 200 лайков. Так, выбираем. Цена за лайки у нас 5 баллов. 1000 баллов с нас будет списано. У нас 1347. Будет, останется 347 баллов. И 200 лайков нам поставить. Еще раз обновляем фотографию, обновляем страничку. Смотрим, у нас сейчас 1 лайк. Uh, нажимаем, значит, накрутить гейм. Задание было создано и пошла, значит, накрутка. Итак, заходим на сайт, обновляем фотографию. Был один лайк и стало 200 лайков. Пожалуйста. уже 224 вот сервис ставит немножко больше лайков чем вы заказывали почему потому что когда вы ставите задание люди начинают лайкать это живые люди которые также хотят себе а, что-то накрутить а, то они ну то есть выполняет довольно быстро задание потому что тут огромная база людей там миллион людей сидят до да, выполняют задание и поэтому а, тут остаточный эффект есть да, когда тормоз идет то есть вы заказали 200 лайков, а по факту получили там 200, получается 38 лайков. Ссылочка на данный сервис будет в описании под видео. Напоминаю, в следующем видео я запишу видео, как накручивать лайки абсолютно автоматом, не тратя на это свое время. Накручивайте себе лайки, раскручивайте свой инстаграм. Напоминаю, с вами был Артур Роуз. На своем канале я рассказываю о соцсетях, о бизнесе, о многом интересном и полезном. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорой встречи, друзья. Пока!